Вторая часть решения задачи D11. Мы уже разбирались в том, что у нас дано. Куда нам надо прийти и что найти. И что мы будем использовать для этого. То есть, какие методы задач, какие определения формы мы будем использовать, чтобы перекинуть этот мост между этими двумя берегами. Что же нам было дано? Нам, конечно, дан в первую очередь рисунок. Один. В данном случае на этом рисунке изображены два колеса с неподвижными осями. то есть Вот ось первого колеса, вот шарнир неподвижный. Вот ось второго колеса, вот его шарнир. Здесь на меньшем блоке меньшего радиуса накинута нить, и здесь прикреплено тело. Вот это первое, второе. И третье тело нашей системы. К первому колесу приложен момент движущий M. К этому у меня приложен момент сопротивления М сопротивления. Ну и пожалуй вот и все, что касается внешних сил. Ну и еще конечно силы реакции. Вот здесь в точках крепления. В а и Б. Так, с рисунком разобрались. Что нам еще дано? Массы нам даны. М1, 2, 3, соответственно, равняется 100, 150. Это колеса. И груз 400 килограммов. Момент движущий линейно зависит от времени. 4200 плюс 200 умножить на t ньютон на метр. Момент сопротивления константа 2000 ньютон на метр. От времени не зависит. r1 и 2 равняется соответственно 60 сантиметров и 40 сантиметров. То есть радиус 0,6 метров и 0,4. R2, маленький вот этот радиус, на котором груз висит, равен 20 сантиметров. Что еще? Момент инерции. Радиус инерции у первого и второго колеса соответственно равен 20 корней из двух и 30 сантиметров Далее, начальная скорость у первого колеса равна 2 радиан в секунду. При этом, кстати говоря, начальный поворот считается равным нулю. То есть моменты равны нулю, вот такими характеристиками обладает тело. Что же нам требуется найти после всего сказанного? Нам требуется найти следующую величину. Найти уравнение движения Фи2, как Фи2 от Т. Далее окружное усилие, то есть функцию С от Т, и функцию натяжения нити Т от Т. Для момента времени, да, этот момент задан, для момента времени Т1 равна 1 секунду. Вот, пожалуй, то, что нам требуется Определить. Вот. Найти. В зависимости от времени угла поворота второго колеса. окружное усилие в точке касания колес. И натяжение нити. Для момента Т1. Итак. Давайте теперь посмотрим на решение. Что мы будем делать. Мы уже разобрались значит, о том, какие движения совершают. Поскольку здесь закреплены эти тела, то... Соответственно, что у нас, оси вращения этих тел закреплены, значит колесо 1 и 2 совершают вращение вокруг неподвижных осей. Груз 3 у нас совершает, что по вертикали совершает поступательное движение. То есть, для вот эти уравнения движения, которые я записал, в общем случае для сложного тела, да, то есть как бы... Тело, если оно совершает сложное движение, оно совершает и это, и это движение. И надо писать оба их решать совместно. В нашем случае все проще. Для первого тела нам достаточно написать только уравнение, что и c Фи, э, два штриха. То есть, равно сумме моментов всех сил относительно точки С. Для второго то же самое. c это Фи1, это И c 1 соответственно. Давайте просто И1 напишем. И 2 фи 2 равняется сумма момента всех сил относительно тоже этой оси С. И для третьего нам достаточно написать только что М Р 2 штриха равняется сумма всех сил, которые действуют. Более того, нам нужно здесь мы можем еще более упростить, поскольку мы можем рассматривать не в пространстве это дело, а все делая в Плоскости. Почему? Потому что вращение этих двух тел происходит вокруг неподвижной оси. То есть вот эта ось Z, давайте я изображу вот эту ось X, соответственно, плоскость это ось Y, соответственно, вот эта ось у меня будет Z. То есть вращение происходит вот вокруг этих осей. Они что? Вокруг этих осей, которые перпендикулярны плоскости рисунка, соответственно, происходит вращение. Но и движение тела происходит вдоль оси. Поступательное движение тела происходит только вдоль оси. Y. соответственно я могу написать следующее уравнение то есть опуская индексы всех осей я могу все это записать не в виде векторного а в виде а в виде уравнения mc который действует на первое тело в виде скалярного уравнения φ2 ну, точнее в виде уравнения проекции на ось равняется сумма моментов c2 И здесь то же самое m y2-х равняется сумма проекции всех сил на ось Y. Проекцию силы на ось Y. Я обозначил Y большую. Ну, вот, пожалуй, то, что нас интересует в этих задачках. То есть, нам теперь осталось определить только что силы, которые действуют, и моменты, которые действуют на эти три тела. Давайте посмотрим эти, на эти три тела. Выпишем их на рисунке. Итак, вот тело 1. На него действует по условию задачи движущий момент. Кроме того, оно у нас закреплено в точке А. Напомню, вот наше тело, вот оно закреплено, как и тело Б. Оно закреплено с помощью неподвижного шарнира. Реакции шарнира можно посмотреть, это в статике у нас мы решали, это все у нас решаем. То есть, они равны, соответственно, раскладываем на два направления. Я буду писать только модули рядом с векторами реакции силы. Только модули Направление я задал на рисунке, поскольку мы не знаем, какие, повторяю, как будет направлено действие той или иной реакции, например, в данном случае в точке я просто раскладываю на, два положительных, на две положительных составляющих реакцию. Дальше еще что у нас было. У нас было в точке, вот в этой точке, как она здесь обозначена на рисунке, она никак не обозначена. Было касание двух колес. Первого и второго. Это я рассматриваю первое тело. Вот у нас касание вот этих двух колес. Соответственно, реакцию, произвольную реакцию точки вот, точки касания, точно так же, как реакцию произвольную в точке А, я раскладываю на два направления. Это направление значит, перпендикулярно касанию, ну, давайте я модуль опять буду писать, и направление действует туда, значит, реакция будет направлена, скорее всего, сюда, хотя можно направить, я повторяю, произвольно. И это S1. Опять я буду, давайте, писать только... Только модуль. Теперь для второго тела. Для второго груза у нас что действует? Для второго тела у нас действует, значит, что? Момент сопротивления по условию. В точке B у нас будет действовать какая? Сила реакции точки XB, YB. Мы ее разложим на два направления. То есть вот в этой точке у нас будет действовать сила реакции. Вот она вот это точка крепления неподвижной шарни но еще вот третья сила значит это будет что сила со стороны третьего груза от со стороны вот этой нити которая передается нити из-за действия силы тяжести груза вот у нас значит здесь будет значит что сила Т. и здесь у нас будет по третьему закону нетона значит что действует сила n1 и сила, что? S 1 Еще раз подчеркну, это не вектор S 1 Я не написал, что вектор силы S 1 равен вектору силы S 1 хотя они имеют разные направления. Я просто здесь написал, что вот этот вектор направлен сюда, имеет модуль S 1 а этот вектор имеет сюда и направлен сюда, влево, и имеет тоже модуль S 1 То есть, я написал, эти две силы равны по... их модули равны по третьему закону Ньютона. Поэтому я здесь везде модуль написал. Ну и остается, что груз Т. На него действуют какие силы? Сила натяжения нити. Нить у нас невесомо-нерастяжима в задачах. Мы считаем, если не оговорено. И сила М3, сила тяжести, действующая на третий груз. Вот эти две силы. Опять подчеркну, эти две силы равны по модулю, но противоположно направлены. Теперь это второе тело. Это третье тело. Вот теперь мы готовы приступить э, вот к этой части. Например, для первого тела запишем. Что у нас будет? И 1 Φ1, штрих, два штриха, то есть равняется сумма момента всех сил. Это значит, ось Z направим сюда, значит, M положительный. Плюс, ну давайте я пока просто напишу моменты всех остальных сил. То есть момент силы XA. Плюс момент силы yA. Плюс момент силы N1. Плюс момент силы S1. Они равны. Моменты мы вычисляем, естественно, относительно какой точки? Относительно центра тяжести первого тела. То есть C1 я не буду это писать индекс Значит, эти три момента равны нулю. Здесь, поскольку они проходят через центр относительно которого рассматриваем вращение. И здесь тоже линия действия проходит через центр. В общем, плечи у них у всех равны нулю этих моментов, поэтому они равны нулю. Момент этой силы, чему он равен? Вращает по часовой, значит, берется со знаком минус, то есть m минус. Плечо равно радиусу. То есть перпендикуляр опущенный из центра вращения на линию действия силы. Вот оно. То есть это радиус R1. То есть плечо умножить на модуль силы вот на мое первое уравнение вот оно то есть и 1 φ1 2 штриха равняется m минус r1 с1 далее вот это первое уравнение далее все то же самое составляем для второго и 2 фи 2 Вторая производная равняется момент сопротивления плюс моменты каких сил. Здесь действует раз, два окружного сила и сила реакции. Две составляющие силы реакции в креплении, в связи и сила натяжения нити. То есть плюс моментов Xb плюс момент yb плюс момент n2 n1 Но опять давайте я по модулю пишу плюс момент s1 плюс момент силы T теперь теперь у нас будет опять тоже рассуждение плечи равны нулю поэтому моменты этих трех сил равны нулю Остается момент этой силы и этой. Чему он у нас будет равен, значит... То есть он будет у нас равен следующему. Во-первых, момент этой силы извиняюсь, я неправильно написал, он у нас направлен нет, все правильно, почему? МС не знаю, сейчас мы сверимся с автором, это меня взгляд бросил. Но... Так, момент этой силы, он у нас против часовой, момент этой силы, сила S1 вращает по часовой, значит, получается, момент силы сопротивления по часовой минус, здесь у нас плечо силы равно, значит, повторяю, опускаем перпендикулярность центра вращения на линию действия силы, это радиус R2 большой, то есть, Минус R2 умножить на S1. Так, и это вращает против человека, значит, плюсом. Значит, плюс плечо этой силы. Опускаем перпендикулярность центра вращения на линию действия этой силы T. Вот эта линия действия, это вертикаль. Опускаем перпендикулярность, это вот горизонтально, значит, это R2 маленькая. Плюс, значит, R2 умножить на T. Записали. Ну и, наконец... То есть мы записали уравнение движения вращательного для первого и второго колеса. Ну и третье колесо движется по следующему закону. М3, Y2'. Ну давайте предположим, что оно движется туда. Кстати говоря, тогда у нас будет а ось Y. Я направил, напомню, я ось Y направил вверх. Ну Тогда у нас будет э, минус М3Y2' равняется... Значит, чему у нас равняется T минус m3g. Вот у нас уравнение 2 и уравнение 3. Вот у нас три уравнения для движения, три дифференциальных уравнения движения, вот которые для трех твердых тел. в нашем случае в простом они все совершают по следующим минутам. Первое только вращение. Второе только вращение. И третья только поступать. В принципе, мы можем выписать отдельно тогда и второе. То есть и 2, f2. Две точки равняются ms минус r2s1 минус плюс r2t. Только давайте теперь мы все-таки разберемся. Ось z я направил как? На нас. Да? Здесь давайте мы зададим угловое вращение. Оно было задано у нас изначально, то есть омега-нулевое направлено туда. Ну и, соответственно, у нас получается φ тоже изменяется туда с плюсом. Здесь у нас, если у нас омега-нулевое направлено туда, то здесь у нас начинается вращение, соответственно, вот здесь у нас еще момент сопротивления, то есть по идее у нас вращение должно происходить, соответственно, сюда в этом направлении. То есть вращение должно под действием вот этого колеса, тело будет вращаться вот сюда, но у нас есть... Куда оно будет вращаться? Нет, извиняюсь. Вот, вот, вот так, вот туда будет вращаться, то есть наоборот, вот сюда будет вращаться. Вот это тело вращается сюда, значит задевает его окружное усилию, то есть, пытается вращаться сюда, но у нас есть момент сопротивления, который постоянен. То есть у него существует угловое ускорение, направленное против оси вращения. И поэтому, а теперь смотрим, в начальный момент у нас все положения равны нулю. Соответственно, у нас здесь тоже скорость равна нулю. То есть, скорее всего, он все-таки в начальный момент будет... И давайте сравним значение. Момент значит, здесь 4200, а здесь 2000. Но он уже равен 4200 здесь он 2000 а здесь он 2000 а надо было сравнить моменты вот этих извиняюсь это моменты действуют на разные колеса да то есть мы предполагаем что он все-таки движется вот сюда значит омега направлена сюда это значит у него фи направлена в обратную сторону то есть здесь нам стоит задать минус тоже ну вот таким образом у нас получается соответственно уравнение движения для первого второго и третьего тела Это омега 2 направленное туда мы направили начальная значит фи 2 тоже изменения направлены туда теперь и здесь тоже мы записали вот у нас имеются три уравнения Теперь, что нам нужно делать для этих трех уравнений? Нам нужно определить, напомню, нам нужно определить φ2, s и t. Вот у нас фигурируют и s и t. Кстати говоря, зря я s1 и s2 индексы писал. Давайте мы их просто уберем. Сколько они нам не нужны. S1 я сразу писал модули. поэтому не надо нам S1 или S2. Это просто S, точно так же, как здесь у нас просто T фигурирует. T1 я тоже зря это написал по инерции. То есть вот у нас система, вот такая система из трех уравнений. Мы можем ее выписать отдельно, чтобы к ней обращаться еще не раз, давайте. Ну вот она, И1 Φ1 с двумя точками равняется. M минус R1S. И2 Φ2 с двумя точками равняется. Uh, минус и 2 Давайте поменяем знаки, чтобы было минус MS. Значит, плюс R2S минус R2T. У нас правые части были с плюсами. И соответственно здесь у нас М3С y2-равняется mg, m3g минус t. Вот эта система из уравнения 1, 2, 3 подлежит решению. И наши неизвестные это вот φ2, s и t. Вот их нам надо. То есть нам стоит избавиться от φ1 и y с помощью кинематических условий. То есть условиями, которые существуют между φ1, φ2 и... В данной, в данной ситуации. Ну что ж, мы очень передернули этот фрагмент. Продолжение следующее.